Ребята, всем привет. Поздоровайтесь с моими подписчиками. Привет. Привет. Короче, ребята меня провожают. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы поддерживаете меня в хорошем настроении. Сейчас полечу и просто буду вспоминать наши вечера. В общем, идем, ребят, на посадку. Буквально остается типа там 20 минут. Сейчас уже или через 10, даже уже посадка начнется. Но у меня чекин уже есть, все окей. Все, сейчас просто проходим, сканируем и садимся. Но, ребята, на всякий случай на улице подожду, чтобы забрать мясо. Обратно, если я приду лечу. эмоции переполняют. какие классные люди нас окружают с вами, нас окружают с вами, вот они прямо среди нас, просто мы их не знаем, а благодаря моему каналу я могу их вычислить, просто написать им в на инстаграм, встретить с ними, вот одни из этих классных людей сегодня провожали меня, спасибо вам большое, ребята, за то, что вы не поленились, просто час со мной в пробке стоять, потом назад сейчас в пробке стоять, у каждого семья, свои дела и жертвуют своим временем, спасибо вам, а я полетел дальше. Ребята, я в Абу-Даби. У меня есть, наверное, около двух часов. Я уже совсем сбился, по которому час. 11:36. Посмотрите, ребят, какая красота! Рассвет. Wi-Fi здесь, к сожалению, дается только на один час. Представляете, вот сюда я сейчас подошел, хотел поменять доллары. И они мне такой загнули курс, что я потом проверил по гуглу и понял, что они прямо 10 или 20 процентов, в общем, с меня хотят лишнего забрать. Поэтому вот почему здесь не рекомендуется, наверное, посетителям иметь Wi-Fi, чтобы никто не смог проверить. Поэтому здесь они меня меняю доллары, поменяю где-то в другом месте. На одном из мостов которые соединяют как я понимаю старые города новые наверное рыбаки круглые сутки ночью днем непонятно что они ловят, просто наверное кайф получается потому что в огромном количестве рыбы что было бы оправдано для меня я не наблюдаю погодка так себе но в принципе в принципе ничего не холодно самое главное да дождь чуть моросит решил затестить шаурму. Шурму с рыбой. От Супер Марио. Но это, кстати, уже не тот марион что был два года назад. Наверное, тот уже же сбогател и уехал на мальдиева вот этот слева. Теперь его какой-то сыночек. Такого не смотрите, отградили, чтобы даже не контактировать. Санитарные нормы они соблюдают, как вы видите. Пришли мы в Голубую мечеть, вот здесь даю специальный телефончик, в который ты вводишь номер какого-либо там здания. Соответственно, потом ты эту экскурсию слушаешь, можно наушнички включить и слушать. На любом языке мира тебе расскажут, да, что, кто, где ночевал, сколько слуг было и, такая, и так далее, и так далее. Короче, ребят, встреча подписчиков пришел организовать. Вот сколько пришло. Все, кто успел отозваться, взял себе одного официанта. Тоже подписчик говорит, я люблю носить напитки, говорит. Ребят, чуть вам оценок. Значит, вот эта прогулка, она занимает полтора часа стоимость составляет 100 лир турецких с человека умножаем наверное на 4 получаем рубли мне кажется оно того стоит и судя по видам как будто бы это стоит еще дороже Наконец-то, ребят, я увидел, смотрите, рыбеху чувак поймал, довольно большая. Что это? Выглядит, как окунь, но... Так, ребята, мы с вами в цистерну базилика попали. В прошлый раз не удалось попасть, поскольку она была закрыта на реставрации, кажется. В общем, смотрите, мы сейчас зашли с улицы, соответственно, уровень улицы примерно вот этот. Но тут еще вниз, я не знаю сколько, пару-тройку этажей, наверное. И это только начало. Я вам решил самого-самого входа показать. В общем, вся эта конструкция делается на, судя по информации из гугла, 366 колоннах. И все это дело вот идет вниз, вниз, вниз и вниз. Ребята, хотел сходить в голубую мечеть, но, к сожалению, она на реставрации еще будет 4 месяца, поэтому не судьба. Но ну, ничего страшного. Вот такие свинюшки здесь валяются прямо везде. Ну ладно, не будем мешать человеку отдыхать, человеку. Собака же друг человека, а друг человека это кто? Другой человек, вот и все. Она из каких? 90-х годов приехался. Пришли в очередной кабинет. А здесь, пожалуйста, такой маленький мужичок сидит, рисует, замер, смотрит на меня. Короче, ребят, что вам хочу сказать. В принципе. В принципе. Ой, нельзя фотографировать. Ну, окей. No? Okay. Ребята, познакомился с моими подписчиками Мария и Константин. Ребята, изначально вы из России, правильно? Да. Из йошкар -оллы. Город йошкар -олла. Город йошкар Говорят, привет Йошкар-Ола. Светлая, прекрасная Россия, мы обязательно туда вернемся. И там будем, как сейчас, пить чай, общаться на разные темы политические. Не будем себя ограничивать, так как мы это делали сегодня и продолжать будем делать сейчас. Я правильно все говорю? Все правильно. Ребята, сколько вы здесь смотрите? канал мой? 6. Лет 6, и ребята сегодня написали, вот всем одинаковые вопросы задаю, чтобы подобных комментариев не читать, что якобы я там с кем-то могу не встретиться. Были ли проблемы встретиться? Сегодня написали, два часа назад. Мы были в Дубае, и смотрел инстаграм у Жени, и просто написал, я надеялся успеть, чтобы заставить его в Стамбуле. Написал по прилету, сразу же написал в инстаграм. И, и, вот, и вот мы Просто здесь. Давай да. встретимся. Просто руку пожать хотя бы. Руку да. пожали, да. Руку пожали. А, когда вы уехали? Чуть-чуть о себе. Когда вы уехали? В России, примерно. Какой месяц, а, какой год? В 22-м году в августе. В 22-м году в августе. вы уехали куда? Где сейчас живете? В Болгарию. Болгарию. Болгарию. Болгарию? Да. А почему уехали? Что не нравится? Что не устраивает? Ну многим адекватным людям понятно. Чем раньше ты увидишь где намного будет проще ну, вообще во всем мире и а, потому что когда ты переезжаешь в другую страну тебе нужно собрать кучу документов короче говоря раньше уедешь раньше адаптируешься да, да, да. раньше будешь себя комфортно чувствовать и ребята сегодня вот что для меня еще как для россиянина ну уже пять лет не живу в россии но все равно удивительно общаться с такими людьми, которые говорят мне. А мы вот просто на день рождения Константину поехали в Дубай. Но в Дубай мы поехали там. Вообще никаких проблем в этом не видеть. Знаете, очень часто я вижу а, какие-то трудности, слушая эти истории о какой-то невероятной сложности поехать отдохнуть или переехать в Казань, в Краснодар, там, из Саратова уехать в Волгоград. А ребята просто взяли, помимо того, что поменяли страну, своего проживания и, в общем-то, еще не остановились, как я понимаю, просто вы как бы там сейчас живете и все. Так помимо всего прочего, еще и не видят сложности в том, чтобы просто путешествовать, общаться, Накопиться. Поэтому, ребят, берем примеры. Я, в том числе, беру э, пример с ребят, заряжаюсь этой энергией. Все просто, ребят, нет никаких ограничений. Это все у нас в голове. А какие-то там сложности, а я не буду знать язык, хотя такое сегодня прооплескивало, но я строго сделал замечание, что такого быть не должно. А через некоторое время, когда я снова вернусь в Таиланд, с папе, пару месяцев, я вам тоже сообщу, как и всем остальным тем, кто нас смотрит, и, может быть, мы встретимся и там. Да, вы сегодня об этом сказали, что трудности вы в этом не видите. Поэтому, ребят, давайте брать от каждого, знаете, от каждого, с кем мы встречаемся, только самое хорошее. Вот от вас сегодня я понял, что мы должны брать вот эту вот активность, вот эту простоту. Взял, захотел, сегодня билет купил и улетел, да? Да, главное не бояться. Да, главное не бояться. А еще у ребят есть свой YouTube-блог, который они ведут... Сколько вы его уже ведете? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, но только начинающие блогеры, но нечего здесь не мы, мы, мы все учимся, поэтому переходим. Ссылку на ребят я оставляю в описании. Переходим, поддерживаем. Посмотрите, пожалуйста. Не сложно, вам же не сложно, а ребятам очень приятно. И более того, даже если вы, вам не зайдет контент, это тоже неплохо. Я тоже не всем нравлюсь, и это нормально, мы все люди разные, да. Давайте перейдем под последним роликом, поставим комментарий, поставим лайк. Просто нужна, нужна вот эта вот изначальная а, поддержка. Но ну, а мы пойдем дальше. А, всем из Йошкаралы особенный привет. Ну и, и всей России тоже из нам привет. Так, ребята, сегодня мы едем на Принцево острова. Добираться туда. Ну, на самом деле, довольно просто. Просто берешь паромчик, стоит он всего лишь 50 лир. Представляете? И мы вот с ребятами сегодня собрались. Подписчику вот мой тоже присоединился. Ехать порядка полутора часов. Все, вам буду показывать, как и прежде. Так, ребята, общем, мы добрались до этого острова. Что я вам хочу сказать. Здесь исключительно только транспорт электрический, но либо механический. Ну, в общем, двигателей внутреннего сгорания здесь не существует, понимаете? Ребят, смотрите, полицейский автомобиль нарушает закон. Сейчас я буду вызывать ответственного, Вы видели? Вызываем ответственного или что там, кого? Вон еще одно. Все понятно, не все так однозначно, все как в России, понимаешь? Не все так однозначно. Что сейчас позвоним в полицию, потому что мы видели несколько автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Как мы понимаем, по местному законодательству запрещено 0-02 Алло Раша, раша, блядь Окей, окей Все, короче, мы видели сейчас автомобилей несколько здесь ездят с двигателями внутреннего сгорания Вот, вот он, вот, номер 06 Короче, ребята, мы спускаемся к дому Троцкого Местные ребята, турки, нам на своем турецком показали. Что <смех> так сказали? Короче, где-то туда. Я так понимаю, что вот этот вот, да. Вот он, да, разб... разбомбленный, да, вот этот... забрались мы с Димой. Как тебе вообще Стамбул? Как тебе вообще? Слушай, ты первый все... раз там? Да, да. да, очень да. прикольно, очень город контрастов, город людей, город для людей. Как ну как кажется. будто бы я здесь нахожусь уже больше недели и как будто бы чуть-чуть э, надоело. Какой-то капризный. Смотри, не знаю, мне кажется, вот я вчера с другом встречался и он говорит, он полгода уже здесь живет и он вот только спустя полгода начинает открывать для себя настоящий Стамбул, который вот какие-то, знаешь, такие, блин не туристические какие-то локации, они говорят прям Но с другой стороны, знаешь, вот действительно капризные и так люди могут подумать, посмотри какой вид, ну как это может надоесть, да? Может быть надоело просто мы вот в этом, это мы живем сейчас где, в старом или новом городе? Мы, мы в новом живем, и вот этот новый правда надоел, ну то есть если там находиться вот больше недели и вот шумно там да, шумно постоянно, постоянно вот это купи купи купи, а вот здесь блин такая тишина так хорошо. Да, что здесь надоесть не может, поэтому правильно ты заметил, что капризный В такой обстановке, ну, можно и с такими людьми, ну, классно, чем мы и да. да? Короче, на такую теме едем. Мне кажется, пешком чуть быстрее. Чуть, чуть, чуть, чуть. Буквально на пару километров в час быстрее. Опа, на вторую, вторую, вторая, вторая. Опа, опа, опа. Ребят, всем привет! Здорово, Наконец-то с Вальком увиделись, ребят. С Вальком мы дружим уже сколько? 10 лет, наверное, да, где-то? Года 2000... какого? Я думаю, что 10. года... да, наверное, не 10, чуть меньше, 15 -го. В общем-то, как и все мои там, друзья и товарищи, с кем я сейчас общаюсь, с этими людьми, я познакомился когда-то посредством своей деятельности. Благодаря моей деятельности. Вот и Валя когда-то приехал на суд в Краснодаре. И с тех пор мы стараемся... ну... В год несколько раз видится. В прошлом году, правда, не получилось у нас, да, мы пропустили один год. Да, ну вот, вот... два раза. Да. Да, да, два раза. А в этом году амбициозные слишком планы у нас. Я думаю, что несколько раз обязательно нужно, правильно. В общем, мы сейчас по-прежнему в Турции гуляем в каком-то красивейшем месте, в парке. Чем ты занимаешься, скажи, пожалуйста, в Сочи? Занимаюсь прошивкой автомобилей. Это основное направление наше, тепловым автомобили. Угу. Также электрика. В общем-то... Электрооборудование. Да, в общем-то, как я понимаю, любая проблема, и я на инстаграм, ребят, подписан, наблюдаю, смотрю, и прямо у вас там дела хорошо разворачиваются. Мы ходим каждый день, Валек помню, показывает на телефоне а, какие-то там работы своих ребят, которые сейчас остались, да, у тебя там и работают, продолжают. Итак, родульки, я заехал к пацанам накатить стейдж 2, сделать прострелку, а потом посмотрим, что из этого получится, Погнали. Посмотрим, что получилось. Олег, ну все, как? Бомба, честно говоря. Огонь. Увеличить мощность, все вот эти вот выхлопы, прострелы и прочее, прочее. Ребят, кто, кто шарит? Я просто от этого далек, но я вижу, что эта услуга очень пользуется спросом. У вас постоянно очередь, да? Народ, народ есть. Давай мы твой номер оставим вот прямо здесь. В WhatsApp можем это сделать, да? да? Ну, твой номер тех, кто, в общем, кому можно позвонить на запись, с кем можно как минимум проконсультироваться. Это первое. А второе, ребят, чтобы это не выглядело, ну, как там, типа, вот какая-то реклама, да? И тут, тут не надо никакой рекламы. Я и сам хочу хорошим людям помогать. Вот я и с теми, с кем я был на кукете. вы помните, я со всеми общался, и каждому, каждому хочется чем-то помочь. И я знаю, что у меня много подписчиков живет. В общем-то, не обязательно жить в Сочи. Я, как полагаю, у вас есть ребята, кто из Краснодара приезжает к вам. Поэтому, ребята, welcome. И давай, знаешь, договоримся, чтобы это вообще было супер круто. Значит, человек тебе звонит, спрашивает, допустим, мне нужно там условно увеличить мощность. Ты ему называешь сумму. Но чтобы было совсем честно, какую скидку мы готовы дать по моему промокоду Ширманов? Какую? Сколько? Ну, 5%, 10%. Сколько это готов дать? Так, Скажи, готов 20%. Готов 20%, ребят. Это, это, это, это прямо вот о импровизации, мы ни о чем не договаривались. Не было такого, чтобы мы там общались или там у нас был какой-то там оператор, я его держу на вытянутой руке камеры. И вот сейчас Валентин говорит, что 20% скидку. И чтобы было честно, действительно, мы, вы звоните, спрашиваете, а потом уже говорите, что от меня, да? Да, да. и все, все по-честному вам будет организована скидка.